Вот мы находимся в семи километрах от Москвы, да, ну вот от Старой Москвы от МКАД, как считается. И уже столько проблем. Что сегодня больше всего беспокоит жители Щербинки? Щербинка, новая Москва. Это большой район, присоединенный к Москве. Это где-то 52 тысячи жителей. Но Москва Щербинка делится на две части. Она жестко разделяется железной дорогой. Значит, и на нашей стороне, вот собрались здесь люди, которые хотят осветить проблемы нашей страны. здесь получается около 20 тысяч жителей. Мы отрезаны железной дорогой от основной Щербинки и отрезаны дорогой полем в Бутово-Южное. В общем-то, здесь можно добраться, но, к сожалению, этой дорогой уже десятилетиями никто не может заняться. И как-то нас присоединить к большой земле, можно так сказать. А проблема заключается в том, что в свое время покупали здесь жилье, люди были привлечены небольшой ценой, и сюда въехало огромное количество многодетных семей, семей, которые воспитывают детей приемных. Это ну, много таких. И здесь отсутствует полностью инфраструктура. Получается так, что здесь был раньше частный сектор, к нему пристроили... Жилой комплекс «Примапарк» Сейчас он насчитывает около 10 тысяч населения заселенные Здесь построен южный квартал То есть это бывший недострой, но тем не менее все равно люди туда въезжают И там тоже отсутствует какая-либо инфраструктура Там около 5 тысяч населения Частный сектор где-то насчитывает 3 тысячи населения И сюда можно приравнять гарнизон там где-то около двух тысяч населения, потому что если мы смотрим по общеобразовательной системе, то мы являемся одним комплексом – 21-22. И в этот комплекс входит всего четыре детских садика, переполненных. Меня как работающую маму, естественно, интересует загруженность детских садов. Потому что я вышла по необходимости производственной раньше, чем полтора, полтора года исполнилась моему ребенку. Нам предоставили только ГКП, и то с боем через жалобу в Министерство образования создали вторую дополнительную группу в нашем Барышевском садике. В этом году моему ребенку три года исполняется, в декабре месяца. Нас перекинули на 20 год, потому что нам предоставили место только в Бутовском саду, на Чечерском проезде. Чтобы мне отвезти ребенка в детский сад, мне надо поменять три вида транспорта. Это либо три маршрутки сменить, либо маршрутка-электричка-маршрутка. Так по-другому я никак не могу попасть. Это во сколько мне надо встать, чтобы к 8 часам привезти ребенка в садик. И сколько денег потратить на дорогу? А, да, и сколько денег, соответственно, потратить на дорогу если этот смысл мы были 63 в очереди в прошлом году на начало года этого были 37 е сейчас соответственно опять заселяются большие дома мы уже 42 -е. то есть еще не факт что мы в двадцатом году попадем в этот детский сад потому что у нас есть еще внеочередники инвалиды многодетные семьи и, соответственно, две школы. Одна школа, которая находится вот здесь в частном секторе, в изумительном месте, но она старая, в аварийном состоянии, на 350-400 мест. И одна школа в гарнизоне, она в хорошем состоянии, но она тоже не в состоянии обслужить такой объем населения. Я коренная жительница Щербинки, и всю жизнь прожила здесь. Также мои дети учились. Я училась в школе номер 3, а мои дети учились Трое детей у меня в школе номер три. Сейчас это 21-22. Могу сказать, что школа рассчитана на 350 человек. И в данный момент дети вынуждены после 9 класса искать другие школы. На нашей территории, которая отрезана от основной щельбинки железнодорожными путями, нет э, других школ. И тем более школ с углубленным изучением экономики, математики, физики, иностранных языков. Сейчас я учусь, вернее уже учился в... В Бутово, в школе 2009, а ранее в школе 2007. В этом городе ни одной углу... нет ни одной школы, где глубину что-либо изучают. А в некоторых школах уже даже нет 10-11 класса, к примеру, как в этой школе. И как вы добираетесь до Бутово? Я добираюсь до Бутова обычно на электричках. Но есть еще два варианта. Это или идти в парк и использовать нелегальные способы передвижения именно маршрутки или частники. Ну или совсем сам, не самое сложное ехать на автобусе. Но если легально путь, то сколько дорога занимает до школы? Дорога до да, моей школы занимает час, без минус. Я, получается, вставил раньше всех, и, у меня не сам, и мне сложнее всего в классе добираться до, было добираться до места обучения. Мой сын э, уже давал интервью. Он, за ним, он любит математику, любит физику, он хорошо учится и ездит из-за этого каждый день. Ну, до конца весны ездил на перекладных, переходил железнодорожные пути, ездил на электричке, потом ездил на автобусе в школу 2009, это Южная Бутова. До нее вроде бы идти совсем немножко, буквально там несколько километров, но на это несколько километров у него уходит час. У меня трое детей возили в школу в Южная Бутова, но дороги не позволяют их туда возить, пробки – Дорога убитая между Щербинкой и Южным Бутово. Ее строить не хотят и не планируют, потому что непонятно, кому она принадлежит. Позади нас находится школа. Мы изначально планировали, так как она поближе к Южному кварталу, мы живем в Южном квартале, мы планировали в эту школу. Но школа старая, бабушка ходила, просматривала ее. Говорит, пахнет плесенью, учителя уходят из этой школы. Да и плюс, пока она дошла до этой школы, ее буквально чуть ли не снесли, машины здесь, дороги нету. Ходить по микрорайонам, между домов, я даже не знаю, как это, детей отпустить или пустить по дороге, это страшно. В результате пришлось нам ну, вставать в 6.30 и ездить в школу на Брусилова. это за железной дорогой, это минут 40 езды. Ну и плюс, как если вдруг, частенько с утра бывают пробки. Дети выматываются еще до начала занятий. И желание от этого ходить в школу не возрастает. Южный квартал, по обещанию застройщика, в 2016 году должны были быть сданы школа, причем школа средняя, и садик. 2016 год давно прошел, у нас нет ни школы, нет ни сада. Вот на этом пустыре должна была быть школа, причем школа большая, на 750 мест. Стадион, то есть все как положено, нормальная школа. Сад должен был быть построен на 250 мест. Нет ни того, ни другого. Одна из причин является тем, что... Вся эта земля находится в залоге у банков. Застройщик сдал ее под залог банкам. Вот, и, соответственно, вот так мы живем. Без школ, без садов. Дети у нас в основном, масса учатся в Южном Бутово. Не у всех есть свои машины, либо там нет прав, например, как у меня. Вот у меня ребенок каждое утро в течение двух лет в школу ездит на такси. Мы живем в южном квартале, который отрезан от города, у нас нет дороги. Мостик, на котором мы стоим, это единственная возможность добраться детям в школу и садик. Мост построен силами южного квартала. Если по нем не идти, то нужно вокруг обойти где-то минут 40-50 по проезжей части без тротуаров. Это небезопасно. Наших детей неоднократно, в том числе и нас, сбивала машина. Подниматься на мост с коляской, а тем более зимой, это очень страшно, потому что коляска тяжелая сама по себе, и идти очень громоздко тяжело. Обратно кубарем летим. Если это зимой происходит, прям можно садиться на ледянку и съезжать. Учатся дети, конечно, в плавающем графике, и... Чай заключается в том, что детей очень много, а их и досуг после школы, никоим образом здесь никого не интересует. То есть, либо нам нужно каким-то образом выезжать и тратить на деньги на транспорт, потому что нормальная транспортная система здесь не налажена, и, соответственно, куда-то нам нужно чем-то занимать детей, У нас отсутствуют детские площадки, досуг в виде какого-то, может быть, там дюца, ДК, где бы мы могли своих детей пристраивать. В дополнение к вопросу о школах, очень важно, важен вопрос досуга детей. Поскольку школа у нас, в принципе, одна на весь район, то дополнительное образование у нас э, на базе школы, оно не способно охватить всех детей, которые желали бы этим заниматься. Дополнительные кружки, такие как спортивные центры или какие-то культурные кружки, у нас на нашей стороне Щербинки отсутствуют. А вот досуг, чем вы занимать в свободное от школы время? Здесь? Досуг, если быть честным, то досуг особо мне не активен, потому что очень сложно постоянно успевать учиться, но ну, не добираться до школу, там учиться адекватно, а потом возвращаться и, в принципе, здесь что-то проводить. Да и, честно, здесь особо нечем заниматься. Как, как было ранее сказано, здесь нет особо мест проведения досуга для подростков. Или что-то для детей, или что-то нелегальное скажем так а молодежи много молодежи да много то есть в основном молодое население да но да их больше но их чаще всего здесь не видно чаще всего они находятся в других как местах в рощих чаще всего не видно их обычно обычно они находятся места на место каких-то сп... спортивных мероприятий около бывшей 4... около больше четвертой школы где футбольное поле и там вот Чаще всего их можно иметь, в принципе, да, где можно, где можно заниматься спектром. После школы, когда все у нас начинается, папа приходит, забирает их, а заняться нам опять нечем. Куда пойти, неизвестно. Хотели мы покататься на велосипедах. На велосипедах покататься у нас не получается. Велосипедных дорожек нету. По дорогам я-то проеду, как постарше. Они сзади хвостом поедут, я не могу. Там кто зацепит, где машины. Тут дороги нереальные. Казалось бы, что возьми. Вот тут застраиваешь район, Выдели место для велосипедной дорожки, свяжи, наконец, Щербинку, железную дорогу, с метро, которое в Южная Бутово, велосипедной дорожкой, и сколько машин останутся дома. Люди будут на велосипедах ездить на метро. Это удобно и полезно для здоровья. Помимо Брышевского пруда, у нас за врагом существует пруд-пиявочка. Мы просим благоустроить также набережную, потому что тот пруд даже гораздо более в надлежащем как бы, виде находится, чем вот Барышевский, что от него осталось. Просто проблема вся в том, что одна сторона пруда принадлежит Щербинке, а вторая поселению Рязаново. В поселение Рязаново мы никак не можем попасть на прием, потому что дети, которые живут за оврагом и которые из-за отсутствия тротуаров не могут попасть даже вот сюда, в эту рощу, э, просят э, либо какую-то скейт-площадку вдоль пруда, да просто даже зону отдыха, чтобы пойти и посидеть возле пруда, э, когда жара. Ближайшие от нас какие-то центры – это Дом культуры Щербинский, который находится от нас через железную дорогу. Все вроде бы неплохо, туда даже можно было бы дойти пешком. Те, кто будут говорить про транспорт, расскажут, что это часто сопряжено с риском для жизни. И детей отправить одних, от них ну, действительно просто опасно. Или дойти там от Южного квартала или Примопарка. Туда ну, просто далеко и страшно. Какие-то спортивные центры... Тоже находится с другой стороны железной дороги. Например, у нас есть Ледовый дворец, но он находится в, вообще в Новой Щербинке, в Южном Бутово. И до него можно добраться только на автомобиле. Даже транспортом туда доехать нельзя. Вот все очень жалуются на транспортную недоступность Щербинки. Да, и... я вот вообще древний житель этого города. Я здесь выросла, и все как бы на моих глазах происходит. Ну, с транспортом населения очень много. Но вот этот наш но московский поселок, по-старому, я скажу, да, он как отрезанный у нас получается. Очень многие люди ездят работать в Москву и выехать до Дмитрия Донского. Ну, в Бунинскале там тоже какая-то маршрутка, я даже не знаю, ходит в час по чайной ложке. Вот. До Дмитрия Донского доехать не на чем. Ходит 885 маршрутка, 548. -я. То есть я должна до нее, во-первых, дойти, это опять на той стороне, подождать, пока наберется народ. То есть я по расписанию уже не рассчитываю попасть на этот транспорт. Мало того, что когда обратно возвращаюсь, я еду очень поздно. Да? Последний маршрутку должны идти... Они официально пишут в 11 часов. Вот я буквально два дня назад выхожу из метро, 10.30... Ни 548-й, ни 885 никакой маршрутки нет. Как хочешь, так и добирайся. Вы представляете, отпахать целый день, отработать. И еще потом... Есть маленький вариант, 802 -й. Автобус спустили до фабрики 1 мая. Но опять остановка идет, торговый центр. Дальше идет деревня Никольская. То есть прям вот так вот это поднимается по Москве. И все это... В общем, мимо, мимо нашего района, как всегда. Все, я вышла буквально, и хорошо, я успела. А там тоже 802 буквально полчаса, 10.30, потом, представляете, если я не успеваю, я еще полчаса должна... Да и даже если идет в 11 часов маршрутка, некоторый водитель, он должен выдержать до 11 часов, как бы, люди набираются... Я пришла половина и сижу полчаса после работы, а мне завтра опять рано вставать, сижу и жду, пока наберем народ, и в 11 ровно поедем. В общем, безобразие полное. И вот эти проблемы с транспортной доступностью, они были всегда? Всегда. А сейчас народу еще и добавилось, и вообще... Я вообще не понимаю, как строим, народ прибавляется, проблемы не решаем. То есть, тем более, это, это самый необходимый транспорт, когда не то что в шаговой доступности, Просто безобразие полное. Ну, Как-то это надо решать. Я э, хочу сказать, надо услышать нас здесь всех. Это, это просто какое-то страдание, честное слово. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране. Опять же, попасть в детский сад. Инфраструктура дорожная у нас не развита. Сейчас производится ремонт на поселке дороги. Ремонтные работы производятся не по регламенту. Зачем они сняли асфальт и кладут тротуары и бордюрный камень, он ничем не мешает. Ямочный ремонт временный не производится. Если ты едешь на автобусе либо на машине, можно остаться просто без колес. Хотя это все происходит только три недели, но это не предел. Каждый раз ходишь, выпрашиваешь, как будто что-то невероятное. Уборка на поселке не производится, ни мойка, ни уборка снега, как положено, не происходит. Зимой выходишь, на коньках можно выходить. Здесь очень много говорили про деток. Конечно, это в первую очередь все нужно. Но здесь очень много живут и пожилых людей. И все, что нас касается по нашей жизни, нам надо ходить через железную дорогу. Вот я еще возраст приличный, но хожу достаточно нормально. Мне дойти только до переезда надо 35 минут. А еще через железную дорогу. Совершенно нет социального транспорта. Есть, ходит огромный автобус. Тысяча или десять, сорок его называют. Это Подольский почему-то Москва. Щербинок сейчас к Москве относится, не в состоянии здесь организовать городской транспорт. Здесь очень узкие улицы, а не одностороннего движения, по-моему, только на одной улице. Почему не сделать каждую улицу в одностороннем движении? Мы однажды поднимали такой вопрос депутатам. Они сказали, что автомобилисты, ну кто живет в частном секторе, недовольны. А я считаю, объехать на машине одну секунду – это нетрудно. А вот идти, когда идут две машины, и тебя поливают, и даже не поливают, идешь и оглядываешься, то ли впереди пойдет, то ли сзади – это ненормально на Нас всех волнует вопрос, потому что здесь сейчас строят еще один микрорайон, Астафьева. и первая очередь в Астафьево будет сдаваться в конце девятнадцатого года. Соответственно, вся нагрузка, которую уже сейчас мы задыхаемся от этого всего, она ляжет опять на наши плечи. В общем-то, вот такой вопрос. Какое примерно количество людей на эти две школы? Я думаю, наверное, больше тысячи запихивают, то есть как бы так, да, грубое слово. Потому что раньше, как, пока не, не сдали э, микрорайон э, «Примапарк», то есть набирали от силы «Класс». Ну, то есть 25-30 детей, но двух классов редко набирали. Сейчас это под завязку больше 100 детей, то есть 4, 4 класса первых. И вопрос заключается в том, что в силу того, что школа маленькая, они и новая система вот этого объединенных комбинатов, да, они имеют право разделить, то есть у нас оставляют в маленькой школе, которая в шаговой доступности для некоторых детей еще остается, Не оставляют здесь начальное и среднее звено, остальные дети уходят, то есть восьмой, 9, 10, 11 класс, они уходят в тот же гарнизон. С южного квартала и с частного сектора добраться туда крайне тяжело. И никаких перспектив нет? То есть школы построить не обещают? Нет, они обещают, но... но дети уже вырастут к тому моменту. <смех> Вы понимаете, первую очередь ЖК Астафьева сдадут. У них есть свои школы, они только они к 30-му году они их построят. То есть пока они не сдадут все очереди, не будет построена инфраструктура в Астафьево, которая бы могла нас разгрузить. А нам только обещают. Они расчистили площадку под новое здание нашей школы, но дальше этого уже третий год никуда ничего не двигается. Помимо школ, что волнует жителей? Дороги, но ну, вот сейчас вы проезжали, вы видели, что можно да, сказать, что администрация Щербинки старается, но они разгромили все дороги и, судя по всему, мы останемся весь летний период до 1 сентября в таком состоянии, потому что это уже происходит три недели. Не говоря о том, что ведутся работы достаточно вандальным способом, потому что частный сектор засыпает просто тех же бабушек, которые не в состоянии убирать их просто вот разрыли ямы и засыпали под забор бабушкам те люди которые были ну, может более активные и сильные они заставили как бы это убрать а остальное вот если проездить по главным улицам просто все это засыпано вандальным способом мы находимся в такой изоляции, вроде мы часть Москвы, но по факту Москвы мы себя не чувствуем. То есть нам, чтобы съездить в Москву, надо преодолеть там либо дорогу из пробок, либо там кучей пересадок как-то добираться. Еще из благоустроенных территорий вокруг вроде у нас как, есть парк Астафьево. Парк Остафьево он, э, во всех рекламных проспектах указывается, что Щербинка и Остафьево это рядом. Но это не парк шаговой доступности. Во-первых, в Остафьево нельзя просто дойти пешком. Туда можно доехать либо на редких автобусах, и то только от станции Щербинка, либо доехать на автомобиле. Вот, поскольку у нас всюду можно доехать только на автомобиле, мы имеем такую ситуацию, что вот наши многоэтажные, многострадальные дома и их жители вынуждены покупать себе автомобиль, требовать себе парковки, а администрация, вместо того, чтобы организовывать там, администрация Москвы, в частности, там сделать дороги, организовать общественный транспорт, идет у них на поводу, делает парковки, в итоге мы получаем многоэтажки, залитые бетонные поля и кучу населения, которой просто нечем вот среди этого безобразия заниматься. Мы хотим нормального благоустройства нормального досуга для нас для наших детей ну вот вам как молодому человеку что бы хотелось чтобы в Шербинке поменяли в первую очередь в первую очередь здесь чтобы был чтобы был более адекватный проезд к, к Южному Бутово это самое это самое самое первое что хотел бы а второе это чтобы было бы чтобы, да, чтобы появить школы с углубленными изучением чего-либо а третье это чтобы стало больше досуга потому что смотря на, на то как проводят время мои соратники, люди, которые моего возраста немножко младше, становятся даже немножко неприятные. И страшно, наверное. Ну, это да. А с канализацией у вас какие проблемы? А канализация у нас просто отсутствует. У нас отсутствует канализация. У нас а, у всех только септики, которые надо постоянно вызывать в машину, чтобы откачивать. Семья из трех человек это должна делать как минимум раз в месяц. А обещают построить канализацию? Вообще какие Но планы Обещают были на это? не раньше 2025 года, 21 век на дворе. И Я очень говорю, большой такой сектор, да? Вот с грибными явно. У нас о, на поселке ни у кого. Даже несмотря на то, что к нам уже вплотную приблизились высотные дома, а канализации как не было, так и нет. У нас о -о, не у всех о -о, до сих пор газ в доме есть на поселке, и вода в, в, прям вот в доме. У нас колонки даже, если вот проехать, посмотреть, не не, не сняты. В некоторых местах они еще остались. То есть э, э, мы живем вот как будто в каменном веке, а не в 21-м. Не убирается у нас, потому что отсутствуют гидранты э -э, трактора, и поливомоечные машины не могут заправляться им негде. Э -э, это производится только в многоквартирных домах. Э -э, я говорю, просто вот мы задыхаемся пылью. Мостик э -э, почему у нас сделан? Потому что здесь э -э, речка Лисенко, которая... К сожалению, вся загрязнена. Сюда идет канализация частного сектора, сточные воды, нефтепродукты и так далее. Поэтому хочется, чтобы эту вот зону облагородила Москва. Это единственная наша дорога и связь к вот какой-то инфраструктуре. Потому что в южном квартале этой инфраструктуры пока нет. Хоть мы и живем на востройках, но мы отрезаны. То есть у вас ни садика, ни школа, ничего? Ни нет? сада, ни школы, ни дороги удобные. Нет ничего, а? нет транспорта. Поэтому мы ходим пешком, вынужден не работать, водить детей в школу, забирать со школы и вот такими подпольными путями, чтобы как-то добраться побыстрее и безопаснее к школе. Бассейна в округе нету. Есть речка Молодцы, куда ходят купаться дети. Не удивлюсь, если через пару месяцев они покроются чешуей, потому что туда стекают все честные сооружения, со ну, с промзоны точнее, стекает все по речкам, вот такая тоненькая речка, через южный квартал проходит, там воняет, ну, какого-то честного сооружения, если оно вообще работает. И потихонечку она течет в эту речку, и там купаются дети. Я вчера ходил с ними, смотрел, ну, ребята, так вот, от возраста от 10 до 18, молодежь, нечем заняться. Сигареты, пиво, отдыхают, палатки, ничего против не имею. Но мне как-то этот район, от себя скажу, можно потом будет удалить. Чем-то напоминает район из американских фильмов, который деградируют и превращается в преступные районы. Может быть, успеем мы исправить это или не успеем? Это. В руках наших правителей, властей. Какие еще у вас есть проблемы? Вот с канализацией что-то сказали, что вот да, в эту да, у нас. Да, микрорайон, микрорайон у нас, поскольку не стоит на балансе у города, потому что это как долгострой. Наша, наша КНС, она не обслуживается. Очень часто происходят аварии, приезжают именно аварийные службы. Ужасный, сильный запах от КНС исходит. Ну, вот даже мимо проходишь, мы потом с вами чуть позже, вот, сами убедитесь, увидите все это. Ну, нас обманул застройщик, можно так сказать. То, что было обещано одно, мы купили квартиры, а на самом деле ничего этого нет. Ну, А власти как-то пытаются решить этот вопрос централизованно. Ну, власти, власти говорят, что мы ничего не можем сделать, вы не на балансе у города, вы не это, мы, мы ничего не можем сделать. То есть все пытаются от нас откреститься. И у вас получается как некая гетто. Ну да, да. Мы писали, наш район весь Новомосковский находится без, э, находится без канализации здесь. Мы, центр, мы не центр Москвы, но получается, что центр Москвы уже. в Росс... Москвы, да. И у нас э, очень много подписей. Сергей Семенович мы писали, вот э, здесь много-много э, подписей, на что мы получили ответ. Где говорится, что для подключения объектов э, надо необходимо определить заявителя источник финансирования и подать заявку о подключении с комплектом документов АО «Мосводоканал». Моя соседка это сделала. Э, и получила э, соответствующий ответ и сумму, которую ей вот она в дальнейшем озвучивает. Вот. Ну, сколько пусть... у вас таких жителей, которые без Здесь, вот в данный момент, э, весь, весь на московский поселок. Это Также, сколько людей примерно? Ну, это около, наверное. Если не совру, трех-четырех тысяч. Вот так вот. Где-то приблизительно так. Это огромное количество людей. Мне бы хотелось привлечь внимание властей к проблеме частного застройщика, с которыми он сталкивается на территории Новой Москвы. Я лично столкнулась с очень многими. Итак, посмотрите, этот дом. Мы купили землю и построили дом. В классической Э, стилистики, чтобы, э, так сказать, в нашей памяти вставал образ великолепной ус усадьбы Остафьева, которая есть во всех рекламных проспектах. И, в общем-то, строили мы, строили, и, что называется, наконец построили. Нас объявили новой Москвой. И тут начались проблемы. На сегодняшний день мы не можем провести к нашему дому ни воду, ни канализацию. Причем, на совершенно законных условиях. Мною лично были получены, как физическим лицом, все необходимые правоустанавливающие документы в Мосводоканале. Мною был получен официальный ответ. Пожалуйста, работайте. И также мною были получены э, договора, где указаны суммы на наше присоединение к этим самым благам цивилизации. Я позволю себе их озвучить. Итак, вода не более 20 метров. Официальная цена изложенная нам Мосводоканалом, куда не включено ни проектирование, ни согласование, ни сдача построенного объекта на баланс. Это 3 миллиона 819 тысяч 702 рубля, 20 метров воды. Не более 40 метров центральной канализации, которая заканчивается возле соседнего дома. 8 миллионов 312 тысяч 0,73 рубля. Естественно, о каких-то социальных возможностях я здесь не говорю. Мне, человеку работающему, мужу моему, человеку работающему, такие деньги не под силу. Дом, который мы построили, поверьте, даже с учетом коэффициента инфляции, стоит в разы дешевле. Мое конкретное обращение к властям, которое я неоднократно высказывала, но переписка закончилась ничем. Во-первых, я считаю, что не должно быть так, чтобы требования, которые предъявляются к физическому и юридическому лицу на территории Новой Москвы, в частности, должны быть одинаковыми. Нам не под силу собрать такой комплект документов, которые сейчас хотят от нас получить. Дальше. Документы оборот э, включают в себя огромную коррумпирующую составляющую, на мой взгляд. И с этим тоже нужно что-то делать. И в-третьих, тарифы. Почему тарифы для Новой Москвы и Москвы разнятся, и Московской области? Э, мне кажется, здесь тоже скрыта некая э, коррупция. Ну, то есть на сегодняшний день у вас нет никакого... Ничего. возможности подключиться законной, обе... легальной. Повторю эти слова, потому что у меня есть утвержденные во всех инстанциях города Москвы и области согласующие документы. Но сделать этого я не могу. Я считаю, что обязательно нужно привести нормативно-правовую базу города Москвы, которая регулирует эти отношения в некоторую реальную э, стезю, чтобы физические лица, индивидуальные застройщики, могли пусть даже своими силами развивать территории. Я считаю, необходимо проверить обоснованность тарифов, которые выдвигаются Мосводоканалом на присоединение к сетям с учетом платежеспособности физических лиц. И также просчитать социальную составляющую этого момента. А если бы у вас до этого был, то есть не новый дом, а до этого был бы дом, в котором нет канализации, вам те же самые суммы написали бы подключение совершенно верно. Это не имеет значения, новый дом или старый. А, понимаете, здесь речь идет о том, чтобы просто прорыть, проложить трубу и довести ее до дома. Неважно, это избушка а, покосившаяся, 17 этажей новостройка или маленький домик построенный одноэтажный, мной полностью укладывающийся, так сказать. А как все вы нормы. решать эту проблему дом до вас уже стоит? На сегодняшний момент, к сожалению, проблема одна: канализация, это септик, это Экономически разумный способ, по крайней мере, и решение проблемы воды – это скважина. Но понимаете, это тоже недешево. И очень обидно, когда мы говорим, развиваем, развиваем новые территории, а мы их не развиваем. Мы сталкиваемся с новыми проблемами. Это я работающий человек, моя семья работает. А возьмем бабушку, которая не может сама за свои средства взять и провести ни канализацию, ни воду, ни сделать новую, технически грамотную э, скважину там или еще что-то. Понимаете, здесь палка о двух концах. Никто ничего не может. Кстати, власти Щербинки, по-моему, тоже имеют большую проблему. Если раньше они за что-то хотя бы брались отвечать, то сейчас теперь это не в нашей компетенции в чьей компетенции у меня очень большая переписка и честно сказать хочется где-то увидеть свет в конце тоннеля а вода у вас есть? Вода у нас есть. У нас есть свет, но канализации нет. А как сейчас решается проблема с канализацией? Я лично выкачиваю, выкачиваю приглашаю раз или два раза в месяц машину, которая занимается септиком, вот оснабжением. Конечно, это, это, вот, например, моя соседка, она ветеран войны. Ветеран войны, она до сих пор жива, 93 года, она сейчас болеет. Такие суммы, которые вам в дальнейшем озвучит Елена, нереально никаким образом нереально э, собрать обычному обычной пенсионерке. А за счет. Э... Щербинки властей там города. Власти, Вам не обещают власти нет, нам говорят, что это в каких-то там годах будет, ну как сказать, обещанного год ждут, а в нашем случае, наверное, обещанного будет. То есть даже никаких разговоров и обещаний на эту тему нет, все должно решаться за счет жителей. Приблизительно да так, что на балансе нет денег, бюджет нету и в общем все плохо. И, и нам московский бюджет тоже на себя это не берет. Нам предлагают найти, вот Москва, нам ответила, что нам предлагают найти источник финансирования вот документ который мы получил конкретно я на конкретно вот это письмо вот правительство москвы от 30 декабря 2017 года мы получили вот этот ответ моя соседка это сделала она подала с пакетом документов и получила ответ который нас просто шокировал в прямом смысле слова где мы с вами находимся? Мы находимся в Южном квартале. Мы здесь уже проживаем три года. Но проживаем, это, конечно, громко сказано. Каждый день мы здесь просто выживаем. Здесь получается борьба за существование и выживание. Инфраструктуры нет никакой. Школа. В 2016 году за нашу школа. Средняя. Нет. Нет. И, похоже, ее не будет. Всю надежду мы потеряли. Садик. Также садик. Садик с начальной школой. Нет. Больница транспорт. Здесь нет ничего. Ничего здесь нет. И мы уже, еще раз повторю надежду, потеряли надежду, что здесь что-то будет. На нас не обращает внимания никто. Ни местные власти, ни московские власти. Всем все хорошо. В итоге мы не можем позволить себе хорошее обучение детям. Не хорошее обучение, мы не можем позволить никакое обучение детям. У нас находятся две школы. Одна школа в Барышах, по мостику, по которому показали, невозможно пройти. Зимой невозможно идти по дороге. Там нет тротуара в принципе. Дорога односторонняя. Там машины не могут проехать. Не то, чтобы пройти детям. Школа 2117 находится за переездом. Переезд. За три года жизни здесь я не видела столько аварий за все 40 лет, сколько было аварий на переезде. Переезд совершенно не обслуживается. Порой бывает, светофор этот не горит. Можно стоять полчаса, будет гореть красный свет, но поездов нет. Естественно, дети бегут. Не исключается вина, конечно, и родители, которые показывают пример переходить на красный свет. Но выбора нет. Либо ты стоишь полчаса, ждешь просто так, либо быстренько перебегаешь. Никакого ни надземного, ни подземного делать не планируют перехода. Конечно, у них все на бумаге хорошо и красиво. На бумаге, я еще раз повторю, вот школы, которые нет. То же самое у нас там надземный переход на станции Щервенко, подземный где-то еще. Сейчас открывается станция Остафьева, по крайней мере, планируют в конце 2019 года открыть. Будут ходить скоростные поезда. Как мы будем переходить в школу, а это единственная быстрая дорога для перехода в школу, в больницу, администрацию и на маршрутку. Единственная маршрутка, которая у нас ходит с этого места, на Дмитрия Донского. Из нашего квартала выбраться куда-либо невозможно. Ходит частная маршрутка только до станции. Все. Поэтому, когда говорят, расскажите про какие-то проблемы свои, в принципе, у нас тут все проблемы. Какую тему вы не затронете, везде одни проблемы. Буквально, может быть, только год назад у нас открылись какие-то два или три магазина «Магниты Пятерочка». Это для нас просто счастье и радость, потому что сумками нести продукты, из старой Щербинки достаточно тяжело. С ребенком мы ходим в садик, он находится около станции. В садик хороший ромашка, к нему претензий никаких нет, но мы ходим пешком. То есть каждый день зимой, летом, весной, осенью, дождик или снег мы идем 45 минут в один конец. В один конец. Потом я бегу домой. Естественно, получается, с работы пока совсем тяжело. Так как нету ни бабушек, ни дедушек, никого. Все заботы ложатся на родителей. Очень многие здесь не могут себе позволить элементарные вещи просто выйти на работу, потому что детей некому стрелять. Старший мой сын ходит в школу «Олимп», которая находится за Симферопольским шоссе, за Варшавским шоссе. Это Новая Бутова. Ну, ему, взрослому ребенку 9 класс, это ему быстрой ходьбой 40 минут. Опять доехать, если даже когда я пыталась его возить на машине, на машине получается много дольше. Простоишь на эстакаду, с эстакады. Сделали эстакаду, сделали эстакаду, переезд через ЖД-дорогу. А дорогу, выезд на Симферопольское шоссе не сделали. Там узкая дорога, которая, на, на протяжении которой три или четыре светофора. То есть опять они сделали, вроде как бы попытались что-то сделать, но не доделали. Больница, травма. У нас нет элементарной травмы. В травму мы ездим в Южное Бутово. Никак мы туда не ездим, только на машине. Потому что транспорта туда нет. Вот вы представляете, ребенок, взрослый человек сломал руку, ногу, ему вот этим своим ходом надо туда добираться. По ухабам. Вот та дорога, которая называется Пьяная, почему-то у нас она не обслуживается совершенно. Когда получаются дожди или весна-осень, там невозможно ехать, там только на джипах с высокой посадкой проходить. Транспорт нам обещают, обещают, ничего не обещают. Мы уже просили сколько, чтобы отпустили из поселка Новомосковский. Ходит автобус подольский, который связывают, не хотят делать. Осенью была такая интересная ситуация, были какие-то ремонтные дороги на РЖД, на РЖД. И первая, последняя электричка была в 9 утра. И до шести вечера не было никаких электричек. То есть мы были еще и в этом плане отрезаны от мира. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране.